Здравствуйте, меня зовут Станислав Маковский, я композитор, закончил консерваторию Мичайковского в Москве. Сейчас э, живу и учусь в Париже по классу композиции, э, новой технологии, импровизации и также музыку фильма. В своем творчестве я не раз обращался к гитаре, э, в том числе э, в камерных произведениях, и также я писал и э, соло с электроникой. Э, по большей части я хотел бы вам рассказать про пьесу для э, э, соло-гитары и электроники, Который посвятил моей жене Наталье Маковской, которая тоже является гитаристкой. Поэтому гитару я знаю достаточно хорошо, я очень хорошо знаком с этим инструментом, и даже когда-то сам пытался на ней играть и продолжая играть, хоть и никак не как, и на профессиональном уровне, но тем не менее я гитару знаю, как-то пытаюсь как что-то искать, какие-то новые приемы и как-то разнообразить в своем творчестве новые техники на этом инструменте. Для меня электроника является важным компонентом в композиции по той причине, что в электронике мы можем использовать очень много различных новых средств. И именно в этой пьесе, которая называется «Ля Педрера», что переводится как «Каменоломня», но также как на Барселоне «Постройка Гаузи». И в этой, в этой пьесе гитара используется наряду с электроникой фактически как ведущий инструмент, Которые потом, звуки которого использовались э, с помощью электронных средств, они обрабатывались. И э, фактически пьеса получилась монолитом, потому что те же звуки, что и используются, используются в электронике, они были взяты из гитары, то есть век-спектр это, этого звука гитарного, он, соответственно, как бы вместе ложится очень-очень ценно. И для меня эта пьеса очень важна. Не только потому, что она написано для гитары, но и в том числе просто как сама пьеса, потому что такое вот соединение звука инструментального и звука электронного, мне казалось, очень удачным в этой в в моей работе, сравнении с другими моими пьесами. А Во-вторых, э -э сложность была еще в том, что гитара очень мягкий и нежный инструмент в плане звука, и особенно если это не усиленный инструмент. А электроника часто ассоциируется как, как достаточно жесткое такое звучание, очень экспериментальное. И мне вот этот вот, два оппозиционных вот вот вот вот, видения на, тот на, на ту или иную натуру звука, как инструментальной музыки, так и электронной, мне казалось, показалось очень интересно. Мне хотелось как раз соединить и показать контраст и соединить в этих двух природы этих двух природы звука почему я выбрал именно гитару? Потому что фактически у меня было несколько вариантов написать для разных инструментов, но мне хотелось именно гитары. Именно по той причине, что гитара, в отличие, опять же, от других инструментов, у нее есть очень такая интересная особенность, что, с одной стороны, звук не тянущийся, вот. С другой стороны, достаточно очень богатых, очень много средств, на котором гитаре можно сделать, в том числе, и если игра вдоль струн, какие-то различные, какие-то очень высокие инструменты, потом полифонический инструмент, то есть можно играть сразу и аккорды, и мелодии. А Во-вторых, звук, единственное, что в отличие от других инструментов, не является так ни плюсом, ни минусом, но звук очень быстро угасает. Даже если мы сравним с фортепиано, то звук намного дольше. И мне хотелось вот это с помощью электроники, как раз таки э, исправить эту, эту ситуацию и в какой-то момент брать какой-то звук инструмента и продлевать его. Фактически, как часто это делается, опять же, э, с, э, в электрогитаре, когда используется дисторшн, когда э, может, может звук продлеваться, то здесь что-то было близкое, но э, все же не перес, перес, перегруженный звук но как бы достаточно его, то есть взятый звук обычной гитары и продлевается, как если бы это была скрипка. Это мне тоже был один из интересных инструментов, с, с которым я вот работал в этой пьесе. Я э, сейчас э, буквально вот несколько назад опять написал пьесу для э, симфонического оркестра, где включена была тоже гитара. Э, она, по-видимому, будет подзвучена, потому что, если мы будем использовать это с волторами, тем же самым плохо будет слышно но, тем не менее, как бы для меня очень важный инструмент и в будущем пьесах вскоре я еще тоже использую гитару, то есть и гитару я использую очень часто, не только потому что э, это мой любимый инструмент, э, на котором я сам играю и с которым много связан, но и потому что э, сам тембр, мне очень нравится его, э, потому что э, если мы берем, опять же, оркестр, то в нем есть э, различные инструменты, которые выполняют ту или иную функцию. А гитара, естественно, там не представлена. По той причине, что это тихий инструмент и просто-напросто он просто будет заглушаться другими инструментами. Но, тем не менее, гитару использовали многие композиторы в оркестре. Вот. А к тому же сейчас у нас есть технологии, которые позволяют этот инструмент подзвучивать. И он для меня я сейчас использую вместо фортепиано, в том числе, который является инструментом щипковым, но в том числе и инструментом полифоническим, с которым играют аккорды. И, опять же, достаточно богатый в плане звука, и в том числе еще такая, сейчас за 20 век очень много было использовано гитары, в том числе и в рок-музыке, в различных, и инструмент достаточно популярный. И э, это всегда, как бы, ну, э, можно сказать, инструмент, который обогащает в какой-то степени сейчас многие произведения.